хотите приготовить аппетитные, воздушные и невероятно вкусные доноцы в домашних условиях, тогда вы именно там, где нужно. Интересный рецепт с пошаговыми рекомендациями предлагаю вам на заметку. Рецепт подскажет, как приготовить доноцы. Он придется по вкусу всем любителям жареной выпечки, сытные пончики, которые при этом буквально тают во рту, перед подачей их можно просто присыпать сахарной пудрой или же полить глазурью по вкусу. Шоколадный, лимонный и так далее очень классный вариант десерта для детей и взрослых. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. В глубокую мисочку отправьте все сухие ингредиенты. 2. Добавьте размягченное сливочное масло. 3 перетрите все до однородности 4 в отдельной мисочке соедините жидкие ингредиенты и введите их к сухим вкуснее тем кто подпишется 5 тщательно перемешайте все до однородности чтобы донатцы в домашних условиях были пышными и воздушными 6 когда тесто готово поставьте разогреваться масло его должно быть довольно много, не менее литра. Тесто разделите на шарики, сделав в центре дырочки. 7. Выкладывайте небольшими порциями в кипящее масло. 8. После очень удобно переложить их на решетку, чтобы убрать излишки масла. Вот и весь секрет, как приготовить донатцы. 9. А перед подачей вы можете их украсить по вкусу но и без глазури или пудры они невероятно вкусные вкуснее тем кто подпишется вот что нам понадобится мука 220 грамм разрыхлитель 1 столовая ложка соль 1 щепотка мускатный орех 1 щепотка сахар 100 грамм сливочное масло 1 столовая ложка яйцо 1 штука сметана 30 грамм молоко 100 мл, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, масло растительное, 1 литр, количество порций, 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.